Здравствуйте! Сегодняшнее видео я решила э, посвятить полностью ответам на вопросы, которые нам часто задают в наших соцсетях гильтековских, э, которые задают э, в отзывах на маркетплейсах, где тоже можно встретить в профессиональную косметику гильтек. И э, группы вопросов, э, которые мы сегодня разберем, они... Касаются в первую очередь активных ингредиентов, которые работают и с пигментацией, и с возрастными изменениями, и с мимической активностью, и с воспалениями, с проблемной кожей. То есть это ингредиенты, которые, можно сказать, таким лечебно-профилактическим действием обладают и требуют определенного соблюдения нюансов алгоритма применения. Такие сильные, сильнодействующие, можно сказать, компоненты, такие как пептиды, ретинол и кислоты. Большинство вопросов касается применения именно этих ингредиентов, потому что, во-первых, в профессиональной косметике всегда активные ингредиенты применяются в рабочей концентрации, соответственно, помимо своих эффектов позитивных, могут иметь и какие-то побочные действия, и для этого существует инструкция по применению препаратов, да? то есть как правильно их применять. Они могут сочетаться или не сочетаться с другими ингредиентами, то есть вот это вот взаимоисключение да, компонентов каких-то в уходе или наоборот потенцирование, то есть усиление действия одним ингредиентом другого, это тоже нужно всегда учитывать, когда мы подбираем профессиональный уход. Начнем мы с пептидов. Пептиды, они бывают, конечно, разные, но самые известные это пептиды миорелаксанты, которые содержатся, например, аргелин. В частности, в сыворотке миорелакс, гель с быта-эффектом, это из гельтековской линейки, существуют еще пептиды миорелаксанты, такие как сенейк, леофасил и так далее. И у них есть одна общая черта. Эти пептиды достаточно критично относятся к PH, то есть к кислотности нашей кожи. Поэтому логично предположить, что применять средства с кислотами до нанесения пептидов, мероксантов, или сразу после, то есть закрывать их кислотным кремом, например, там, сывороткой Альфа-Дерм, да, с кислотами, либо просто препаратом, имеющим кислый ПАЖ, например, пектиновый гель у нас не имеет кислот в составе, но имеет тоже кислый ПАЖ за счет цитрусового пектина 3,5. И, соответственно, вот эти нюансы тоже надо учитывать. И если мы применяем, например, в уходе, для того, чтобы снять гипертонус мимических мышц за счет воздействия на эпидермальный рецептор, и так действует аргирилина и его аналоги, то мы должны обязательно понимать, что мы не будем наносить сразу после использования тоника с АХ кислотами эту сыворотку, не будем наносить сверху, то есть закрывать кремом с кислотами или с кислым ПАЖ, будем разносить эти препараты по времени. Можно, конечно, в случае тоника, конечно, схитрить. Можно нанести сначала тоник, да, умыться, протереть кожу тоником а потом выждать время, ну, где-то от, полу, от получаса, чтобы у нас собственный PH кожи уже успел восстановиться. В норме он у нас э, должен быть в слабокислом диапазоне, между пятью и шестью, ближе к нейтральному. И, естественно, там 3 с чем-то, 4, он не будет держаться долго. Поэтому, если прошло уже полчаса или час после нанесения тоника, можно вполне спокойно использовать средства с аргирелином, например, да, или синейком. Но, например, закрывать после использования миоралоксантных пептидов каким-то кислотным средством мы не будем эту сыворотку, потому что кислоты просто инактивируют действие пептидов. Соответственно, отвечая на вопрос, можно ли применять, да, как применять, применяем мы на очищенную кожу без предварительного нанесения каких-то кислотных средств и без того, чтобы закрывать какими-то кислотными средствами под крем применять можно. Это один тоже из вопросов. Можно применять под под крем, конечно, можно и нужно применять под крем, в том числе под солнцезащитный крем, можно применять под тональные средства. И еще один нюанс: пептиды мерилаксанты нет смысла наносить, как правило, например, на все лицо и шею, потому что мы наносим эти сыворотки на те места, где у нас выражен гипертонус мышц. Что это лоб переносится межброви вокруг глаз, ну, иногда может быть над верхней губой, когда есть склонность к образованию кисидных морщин. А в другие места носить мерилакс это переводить продукт. Следующий вопрос – это касаемый применения ретинола. Ретинол – это достаточно сложный компонент. Он активный, он довольно-таки агрессивный к коже. Опять-таки, конечно же, ретинол, использующийся в косметике, он не столь агрессивен, даже липосомально обладающий глубоким проникновением, чем, например, чистая ретиновая кислота, ретиноин, например. И здесь есть практически те же нюансы применения, как и при применении лечебных препаратов с ретиноидами топическими. То есть мы наносим эти препараты на сухую кожу. То есть после умывания и тонизации должно пройти хотя бы 15 или 30, лучше, минут. Мы наносим не больше горошины на лицо или две горошины, если мы наносим еще на шею. Мы не используем... Сразу до или сразу после какие-то дополнительные средства. То есть ретинол любит солирующую такую роль. Да? То есть он один используется. Как правило, вот у нас есть сыворотка ретидер 0,25. Он содержит 0,25 концентрацию липосомального и свободного ретинола. То есть в совокупности дополнительные ингредиенты неоцинамид и аскорбилоглюкозид. И является... Антиэйдж-препаратом с хорошей доказательной базой эффективности опять-таки читаем инструкцию: как применять, соблюдаем все правила. Соблюдаем правило, что мы должны днем при использовании ретинола обязательно использовать солнцезащитное средство. Кроме того, ретинол, содержащие средства, нельзя использовать при беременности, нельзя наносить на поврежденную кожу. Это все у нас прописано в инструкции. И надо обязательно, как говорится, обращать на это внимание. Поступал тоже такой вопрос, можно, можно ли наносить эту сыворотку под альгинат, усилить ее действие. Нет, категорически нет, конечно. Нельзя наносить ни под альгинат, ни закрывать сразу какими-то средствами. Если мы хотим, например, при сухой коже нанести смягчающее какое-то питательное средство после сыворотки с ретинолом, то мы это сделаем через час после нанесения. Поэтому надо запомнить одну простую вещь. Ретинол – это актер монолога, да, то есть одной роли. Что еще? Есть вопросы на тему применения с кислотами, на эту тему, конечно, лучше сделать отдельное, какое-то более глобальное видео, но с кислотами... Объективно, сочетать можно, разнося их по времени, но очень осторожно, потому что кислоты сами по себе достаточно агрессивны, ретинол сам по себе агрессивный. Поэтому, если, допустим, нам нужно помочь коже отшелушиться при проявлении побочных, прогнозируемых побочек от применения ретинола, да, можно использовать с небольшим процентом кислот, тоник, например, или сыворотку, альфа-дерм. Но очень осторожно, потому что, как говорится, много это не всегда Хорошо как правило, начинают с чего-то одного, а потом уже в уход вводят еще какие-то сильнодействующие препараты. Как долго можно применять ретинол? Тоже вопрос. Можно применять его достаточно долго. Как правило, конечно, в нашей средней полосе это сезонный продукт, то есть осенний-зимний период, потом делается перерыв, но есть... Все-таки пациенты, как правило, возрастной группы 45 ⁇ которые применяют ретинол годами, потому что у него и накопительный эффект, и, в общем, делают либо небольшие перерывы, совсем уж такой период активного солнца, либо вообще не делают этих перерывов. То есть такое тоже допускается, поэтому здесь и курсовое, и такое длительное применение тоже допустимо. И, как правило, если начинают с одной концентрации, дальше уже переходят на более высокую концентрацию. Ретинола. У нас пока в линейке эти средства только в разработке, но будем надеяться, что появятся и еще препараты с содержанием ретинола более высокой концентрации. Ну и напоследок про кислоты. Так как у нас вышла новая сыворотка альфа-дерм с миндальной кислотой и комплексом архакислот в составе, ну и вспомогательными компонентами, комплексом увлажняющим акваксил, соком веры и дмай, который дает эффект лифтинга, Вопрос, так как это все таки больше антиэйдж направленности как бы, и устранение пигментации препарата, поступает вопрос, можно ли его подросткам применять. Да, можно. Кислоты можно применять подросткам при коже, склонной к воспалениям, при коже, которая имеет выраженный гиперкератоз, то есть склона к повышенному роговению эпидермиса. Можно применять в регулярном уходе, например, ежевечерний или там, через день наносить как вспомогательное средство сыворотку с кислотами. Она будет тормозить возникновение новых воспалительных элементов и, в общем, достаточно хорошо примен... переносится. И еще вот такой напоследок вопрос. Можно ли применять зимой вот эту сыворотку альфа дером с кислотами без СПФ? То есть зимой, понятно, можно без СПФ. Я не рекомендую при склонности к пигментации, да, то есть может быть подросток, особенно который весь день проводит в школе, и не нуждается в СПФ при применении зимой, например, сыворотки с кислотами, но женщина в возрасте там за 35-40, со склонностью к пигментации, даже зимой желательно, чтобы использовала днем средства, которое хотя бы небольшой СПФ содержит, например, вот наш крем увлажняющий, Содержит SPF-10, вот. либо какое-то тональное средство она, допустим, использует с небольшим фактором защиты от солнца. И этого будет достаточно для того, чтобы предотвратить возникновение нежелательной пигментации, как раз вследствие того, что мы используем кислоты, которые призваны с ней бороться. Вот на такие вопросы я решила сегодня ответить. Задавайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал. Буду очень рада, если вы поставите лайк, чтобы видео было вам полезно хоть чем-то. И, соответственно, до встречи в следующих видео.